правильно зарегистрировать партнера э, в свою команду э, первое что нам нужно это взять реферальную ссылку партнера копируем идем в браузер вставляем в адресную строку нажимаем enter либо же кликаем на эту ссылку от него да вот. у нас появляется вот такой сайт На этом сайте есть кнопка Sign up now. То есть зарегистрироваться сейчас. Мы на это кликаем. Нас переносит сюда. Здесь проверяем спонсор наш. First name. То есть э, имя. Вставляем сюда email. Вставляем его номер телефона. Нам нужно придумать ему Логин для его реферальной ссылки. Каждый себе выбирает. Потом выберите страну. Это у нас партнер из Польши. Вот. Пароль. И нажимаем дальше. Все. У нас появилось две кнопки в итоге. Красная и зеленая. Для чего они нужны? Кликаем на эту красную кнопку. Мы переходим в бэк-офис. В этом блок-офисе у нас есть уведомление, что регистрация перенесена в апку, которая называется FirmTrack. Нажимаем на нее. Сразу предупреждаю, бывает так, что данные не синхронизированы сразу, и нужно подождать какое-то время, чтобы ваш email, на который вы только что зарегистрировались, и пароль здесь не. Эта система приняла. То есть примерно это занимает около 10 минут, чтобы синхронизировать базы данных. Вставляем его сюда. И пароль, который мы создали при регистрации. Вставляем его сюда. Нажимаем логин. Нас перебрасывает уже в апку, которую мы можем отслеживать и мерить расстояние между нашими домами и так далее. И здесь у нас спросит, хотим ли мы дать разрешение на геолокализацию. Можем дать разрешить. И тогда он найдет на карте, где мы сейчас находимся. Ну и найдет, конечно же, хотспоты рядом, при, прилегающие к нашему району. Красненькими обозначены хотспоты, которые уже не работают, либо же были выключены. Либо же кто-то их уже не использует. Вот. Ну и зелененькими это те, кто сегодня активные в данный момент. Итак, что нам нужно сделать дальше? Мы находим кнопку, которая называется Receive You Free Hotspot. То есть, получи свой бесплатный hotspot. Кликаем в нее. И здесь у нас видим, что система подтянула данные, такие как имя, фамилию. Если у вас их, этих данных не подтянут, то значит нужно что-то написать в суппорт, например. Вот, и телефон. Итак, дальше у нас есть два шага. Первый это shipping адрес, то есть адрес доставки, и второе это install-адрес, то есть там, где будет уже ну, ваш прибор установлен. Ну, то есть тот, который вы получите вот на этот адрес. Где вы его установите? Нужно выбрать отсюда. Во! Все, зашло, да? В итоге мы заказали hotspot.